Добро. Залезай и раздевайся. А, догола? Ну, вроде как. Мурашками покрылась Вот и вы, наконец Я уже волноваться начала Ой, мама, вечно ты волнуешься Все в порядке Что, нет? Э -э -э да, вроде да Ну хорошо, хорошо Что у тебя там, деточка, на бедре? Синяк? Это? А, нет Татуировка И правда Красная роза Она что-то значит? Это память о близком человеке. Я прямо так и вижу. Ты обещала сердце прекрасному юноше. Он дал тебе красную розу и ушел в набег. Но его поглотило жестокое море. Почти. Эх, скажу отцу, чтобы он перестал привозить тебе из набегов слезливые княжонки. тут а пару ходит. Надо на угли плеснуть. Слушай, а там, где ты живешь, у вас тоже бан есть? Ты знаешь, у меня нет дома. Я путешествую. Точно. Ты же полола на корабле, да? На корабле? Ну, тебя ведь из моря выловили. Корабль разбился, да? Да, на корабле. Точно. Из Новиграда. И что тебя привело на скелеге? Скажем, я кое-кого ищу. Надеюсь, что не возлюбленного. Почему? Ты разбила бы Скеллю сердце. Втрескался в тебя по уши. Весь день сидел у постели и таращился на тебя, как на картинку. Астрид, он же просил, чтобы ты не говорила. Ой, ну раз уж молоко разлили, чего тут? Скияль тебе нравится, а? Ну, он довольно милый. Uh -huh. Все так плохо. Астрид, оставь ее в покое. Кто ей там нравится, делай ее. Тебе то что? А послушайте, с вами очень приятно сидеть, но... Мне надо ехать. Понимаю тебя. Кому охота оставаться в этой дыре? Каждый с каждым в родстве, все воняют рыбой. Ты-то должна быть ни с кем не в родстве. А то другой такой язвы в Лафотане нету. Посиди уже спокойно. Деточка, Скель, наверное, приготовил лошадей. Но прежде чем ты к нему пойдешь, окунись на минутку в воду. Тебе на пользу пойдет. А, в общем, почему бы и нет? За этой дверью выход на причал. Только осторожней, там скользко. Спасибо вам еще раз. Еще раз говорю, не за что. Счастливого пути! Это было. Дикая охота. Рагнарёк. Конец света. Нет. Еще нет. Но мне надо бежать. Они меня ищут. Давай в седло. Я покажу тебе дорогу к скале. Не знаю, как тебя благодарить. Поблагодаришь, когда доберемся до места. Пошла! Что стало с этим существом? Что? Хватит! О, Говори, что? Я видел его у, у Данара, но он продал его. Кому? Изы! Кажи все, как было очисти мое Имя! Изы, говорю! <Everyone> Она умерла. Как я и говорила, заклинание требует много энергии. Ты знала, что этим кончится, но не собиралась говорить. Не собиралась. Я знала, что ты будешь против. Твое чувство так-то очаровательно, но иногда оно лишнее. Что? Что стало срочно? Она умерла. Ты зн... Не собиралась. Ген, ты хорошо себя чувствуешь? Да, порядок. Это заклинание. Представь, что ты набираешь полный рот живых червей. Или окунаешься в гной. Ощущения примерно тоже. же. Геральт, я знаю, что нам есть о чем поговорить. Но не здесь, хорошо? Я не хочу оставаться здесь ни минуты. Роща! Наша роща! Как вы могли... Мы помогли вам, а вы? Это неслыханно! Успокойтесь. Не пытайтесь меня успокаивать. Я очень зла, и у меня на это полное право. А вы? Вы еще заплатите. У нас не было выбора. Иначе мы не узнали бы, что стало с нашей... Думаете, это вас оправдывает? Что ради одной чужой женщины вы можете уничтожить нашу рощу? В ваших глазах, конечно, нет. Я позабочусь, чтобы весь Скелиги узнал о том, что вы сделали. Подожди. Это сделала я. Я одна. Геральт пытался меня удержать. Но я не послушалась. Этого следовало ожидать. Меня предупреждали, что ты... Чародейки... Никто тебе дверь не откроет. Никто тебе еды не подаст. Никто твоих ран не перевяжет. Йен, ты не должна была это делать. Нет, но я хотела. Я не хочу больше об этом говорить. Надо думать о том, что мы вытянулись из Кьяля. Мы узнали немного, но теперь мы уверены, что Цири на Скеллиге нет. Ни в Велине, ни в Новиграде. Она снова куда-то пропала. Может, если мы упорядочим сведения, которые нам удалось собрать, это продвинет поиски? Хорошо бы. М -м -м. Во что же она ввязалась? Не знаю, но мы вытащим ее из этой истории. Живой и здоровой. Я клянусь тебе. Кажется, ключ к поискам Цири – этот э, уродец, которого Аскьяль видел на берегу. Подошли. Я встретил что-то. Или кого-то, кто выглядит точно так же. Где? В Велине. Барон, который там правит, держит его для забавы в замке. Барон сказал, что выиграл это существо в Новиграде в карты. Вернись и забери его. Не знаю, выкупи, укради. Нет нужды. Барон мне должен. Самое скверное, на уродце лежит какое-то проклятие, которое лишило его разума. С ним очень сложно говорить. Не ной, все будет хорошо. Нет такого проклятия, с которым не справится ведьмак и чародейка. А скажи, разве... Впрочем, не важно. О чем ты хотела спросить? Скажи, ты считаешь, что это может быть Цири, превращенное заклинанием? Даже думать об этом не хочу. Геральт, мы должны об этом думать. Возможно, это она. В Новиграде она искала средства от какого-то могущественного проклятия. Я не хочу бередить это сейчас, я же просто с ума сойду. Давай дальше делать свое дело. Там посмотрим. Мы прошли за ее путь по Скеллиге. Пора возвращаться на континент. Перед отъездом я хотела сделать еще кое-что. Кое-что важное. Что? Давай встретимся в Ларвике, в Зале Воинов. Там мы поговорим. Хорошо. Тогда скоро увидимся. Спасибо. За это и за помощь в роще. Без тебя я бы не справилась. Пожалуйста. Герл, ты меня знаешь. Я редко раздаю комплименты, но всегда искренне. Я всегда расположить к себе людей. Они меня спровоцировали? Ну да, я видел. Ты хотела поговорить? В императорской библиотеке я наткнулась на книгу Амоса Варыпсиса, специалиста по джинам. Как говорят, он сгинул где-то на Скеллиге. И я тут порасспрашивала о нем. Некоторые этого Амоса помнят до сих пор. Почему ты, собственно, им интересуешься? Джины обычно очень опасные, всегда злобные. Я помню. Но игра стоит свеч. Подчинив его, я получу огромную силу. А она может нам пригодиться. Ты знаешь, где их искать, чародея и Джина? В последний раз корабль Амоса видели у побережья Хиндерсферы. А потом разразилась буря, самая сильная за сто лет. Тогда мы их вряд ли найдем. Чародей пошел рыбам на корма, а Джин сбежал. Не факт. Но даже если так, я хочу в этом убедиться. Поможешь мне? Золото в награду я не обещаю, но ты можешь рассчитывать на мою признательность. Раз ты так хочешь, хорошо, я помогу. Спасибо. На пристани уже ждет лодка. Пойдем. Вижу, ты все уже приготовила? Ну да. Все, все. Вы э, ведьмак. Я правильно понимаю? Здравствуйте. Я увидел объявление. <связываю> а мне говорили, зачем вешаешь. Уже никто на чудовищ не Вы по-моему. Кто за чудище то Разные говорят. Бабы, когда вечером сети чистят. Говорят, что Кащей это или мантикора. А, я так думаю, вздохши это. Мы бы спросили у жрец Фрейи, а до святильща не доберешься. И никто это чудовище не видел, хотя бы издалека. Видели, конечно, изблизи, и совсем близхленько. Только живыми не уходили. Я сразу говорил, что с чудовищами обычный человек не управится. Но ну, сверь уперся, дружину собрал и четверо их вернулось. остальных тварей ты порвала к востоку от деревни. А ну, ты как, а может и нам. Я займусь этим чудищем. Да ваша тебе не впервой сразу видать. Не то что наши. Горячие головы, а какого разумения. А где мне найти четырех уцелевших воинов? Хотите со свери поговорить? Может и правильно. Вон они навсегда. У хаты! Вот, ведь пока спроси. Он тебе скажет, что чудища ловушек не расставляют. Что случилось? Ну, Услыханное или дело, чтобы чудовище дорогу телегой загородило и ждало, затаившись, рвать его мать. Они ж нихера не смыслят! Смыслят не смыслят, а этот двоих наших разорвал на клочки. А мы бежали, как крысы. А ведь им погребение полагается. Может, расскажете, что произошло? А ты спрашивай. Вы запомнили, как выглядело это чудовище? Темно было. Каспар выдумывает, будто что-то там видел, но... А я видел. Здоровый был. А морда у него вся кровью заляпана. Унги он почти что напополам когтями распорол. Где вы попали в засаду? Недалеко отсюда, на дороге к Лафотену, у леса тракт загородили телегой. Мы едва подойти успели, как что-то зашуршало по подлеску. И ух, мне глаза кровью залило. Пока протер, смотрю, а Эйнар лежит мертвый. Интересно. Спасибо. Это за что же? Введи. Хоть раз бы взял инициативу на себя. Кажется, у меня появилась компания. Клиночками можно разве что в зубах ковырять вот. ну, ну так что, поможете нам? Убил я ваше чудище Вы, сдох убил наконец-то А теперь рассказывайте, таска было. Подлечить вас не надо Нет, все в порядке а и правда, человек вы привычный. Непростое ремесло – это ваше ведьмачество. А вот и награда. Пожалуйста, это вам. Спасибо. Будь здоров. Позволишь тебя Чародин. Чародин. Я... А кто, я я вечно отвлечь? Я здесь, чтобы служить богине и тем, кто в нее верит. Говори, чем я могу помочь тебе? Исвана, я по поводу скачек смельчаков. Чужак тоже может поучаствовать, или это только для своих? Рэй не делит людей на своих и чужих. Каждый может воздать ей почести, рискнув жизнью. У нас скачки не такие, как на Большой Земле. Мы признаем только одно правило. Побеждает тот, кто доедет первым до финиша. Иногда побеждает самый быстрый Иногда тот, кто сбросит соперника с коня Тогда понятно, откуда такое название А что нужно, чтобы участвовать? Отвага Если не боишься, повесь под колу Немного протрястись, не помешает Так, где проходят эти скачки? Первые три на Артс а тот, кто победит в каждых скачках хотя бы по разу, вернется на Хиндерспьяль, чтобы помериться мастерством с лучшим наездником прошлого года. Ясно. И кто он? Кто она? Астрид со спикерога по прозвищу Змея. Симпатичное прозвище. И вполне заслуженное. Удачи, Ведьмак! Пусть твои подвиги доставят богине радость! Лучше себя чувствует. Когда я в посту, а? жюрицу, задает, мне ну, мы делали? Да. Корабль с Джином затонул где-то здесь. Не слишком определенно. Я наложу заклятие на лодку, и мы сможем понять, когда будем проплывать на постовом корабле. Ну, тогда за дело. Пустишь меня к румпелю? А, а я могу отказать? Нет. Садишься или нет? Что-то я не уверен, что мне нравится затея с Джином. С одним мы когда-то справились, помнишь? Помню, когда люди чуть не лишился голоса. А -ха -ха. На счастье его спас твой экзорцизм. А Откуда мне было знать, что это значит? Иди отсюда и отними себя. Надо было учить иностранные языки. До конца жизни лишь мне это придумать? Ты сам об этом позаботился. Я просил, чтобы мы всегда были вместе. А не чтобы ты указывала мне на все мои промахи. Будь осторожным в желании. А если уж желание исполнилось, прими последствия с достоинством. Да. Что за промах это? Почему бы над ними не смеяться, если они забавны? Что-то здесь есть. На дне. Здесь слишком глубоко. Ты не донырнешь. Ты меня недооцениваешь. Как раз наоборот. Я даже попросила тебя о помощи. Я наложу на тебя заклятие. На какое-то время оно замедлит твое сердцебиение. И ты сможешь дольше продержаться под водой. Готово. Осторожней. Осторожнее. Не холодно? Ну как? Леб, ты знаешь, я люблю, когда ты читаешь мои мысли. Я не читаю твои мысли. Это просто перепадение. Кстати, тебе есть что сказать? Если бы было, я бы тебе не сказал. Видишь что-нибудь интересное? Здесь остров корабля и какая-то пещера. Сейчас посмотрю. Здесь логово. Наносу фигуру клана Дронд. Это не тот корабль. Возвращайся. Ведет а когда мы найдем Джим, что ты будешь делать? Попросишь новые горлиты, потом высокий терин, потом захочешь стать вольной у Мы по-прежнему говорим о Джине или уже о золотой руке? Неважно. Оба исполняют желания. Чего хочешь ты? Скоро узнаешь. Там что-то есть, очередной остров. Посмотрим не здесь, ли прячется наш Джин. Какой-то остров. Он тут давно все доступ скелет мужчины. Внизу было бы еще раз на дне, я проверю. Намокнуть. Нет, я наложу на тебя заклятие и буду видеть твоими глазами. Расслабься. Это не метеорит. А что? Эффект телепортации. Огромная сила срезала морское дно, скалы и все, что было в пределах телепорта. Я всегда говорил, что порталы штуки. Цифрово-столовые приборы, украшенные женщинами. Этот корабль принадлежал какому-то богатею. Амос был низ. Что-то перерезал эту корзину ровно по Только половина. Она хоть как-то поможет? Я попробую локализовать другую часть. С точностью метров до двадцати. И где вторая часть, там должен быть и джин. Вот именно. Ты готов? Я перенесу нас на счет при. Нет, только не портал. Не но. Раз, два, Да? Так, теперь давай осмотримся. Я не спеши сначала объяснить, чего ты на самом деле добиваешься. Зачем тебе этот джин? Ты уже знаешь. Сила джина бесценна для чародеев. В этот раз ты не отвертишься. Говори правду, или я ухожу? Нет нужды меня шантажировать. Ты бы и так все узнал. Разумеется, но постфактум. А я хочу знать сейчас. <свы> Сколько это продолжается, Геральт? Все это между нами. 15 лет. 20. Мы расходимся, сходимся. Нас будто притягивает друг к другу. А я все еще не знаю, настоящее это чувство или просто шалость Джина. А, вот в чем дело про мое последнее желание. Ты попросил Джина, чтобы мы всегда были вместе. А я хочу отменить это желание. Зачем тебе это? Чтобы узнать, что случится. Будем ли мы по-прежнему важны друг другу? Или станем чужими? Если я не хочу этого знать... У тебя уже нет выбора. Пойдем обыщем корабль. Чудак, это Тамас. Он пожелал, чтобы Джин перенес пол корабля на вершину горы. Не обязательно. Джины по природе злобные и проказливые. Этот мог просто исказить желание господина. В таком случае не желать, пожалуйста, чтобы я исчез из твоей жизни, ладно? Я еще не решила, как это сформулировать. Надо осмотреть корабль. Здесь искать нечего. Ботинки. Похоже, удар о землю был столь силен, что их владельца из них просто... Выбила. Отличные ботинки. Похоже, удар о землю был столь силен, что их владельца из них просто... Выбила. Здесь чудо спал. Здесь ничего нет. тебе стоит на это посмотреть. Что там? Это Амос. Почти как на гравюре в книге, только с проломленной головой. Если он погиб при телепортации, то печать может быть по-прежнему у него. Бора! Браво! Пойдем на палубу, я кое-что придумала. Тайди-ка? Что ты собираешься сделать? Вызвать Джина и схватить его? Вряд ли ему это понравится. Прикрой меня. Прежде чем произнес последнее желание, я не могу покорить тебя. Мы можем бороться до бесконечности. Или я могу тебя выпустить, если ты кое-что для меня сделаешь. Ты видишь заклятие, которое связывает нас. Только Джин может снять заклятие другого Джина. Сними его и будешь свободен. Да, все кончилось. Может, сядем и что-то бледновато? Вовсе нет. Ну почему бы не сесть? Тебе уже лучше? Я же сказала, со мной все в порядке. Не притворяйся хотя бы передо мной. Бой был тяжелый. Может не настолько тяжелый, как в прошлый раз, когда мы приручали Джина, но все-таки... Это вообще ни в какое сравнение не идет. Тогда досталось половине Ринды, а сейчас я просто устал. Спасибо, что пришел со мной. Одно мне пришлось бы тяжко. Когда не мог тебя отказать. Может... Может, теперь это изменится. А ты чувствуешь что-нибудь? Ну, что... что-то изменилось? Я ожидала, даже не знаю чего. По крайней мере, головокружение. Я думала, ты станешь мне чужим человеком. Что я взгляну на тебя и ничего не почувствую. Но все совсем не так. Ничего не изменилось. Может, Джин нас все-таки обманул? Почему? Я тоже не чувствую, что что-то изменилось. Я люблю тебя. А я тебя... Чего? А -а -а, это чтобы не было слишком сладко Странно Мы делали это уже столько раз а У меня ощущение, будто это был первый поцелуй В определенном смысле так и есть Кроме того, после слов «я тебя люблю» Поцелуй должен казаться другим Может испытаем еще кое-что? У Амаса вполне уютная каюта Геральт, не пережимай у нас будет еще масса времени на уютные каюты. Думаю, мир не рухнет, если мы тут немного посидим. Здесь красиво. Mm -hmm. Духи Скеллиги благоволят нам. В следующий раз поедем верхом. Лошадь такой круче не спустится. Что теперь? Ну, теперь я поеду в Изиму. Надо представить рапорт Императору. Цири — наше дело, и только наше. Может и так, но не об этом мы договаривались с Имгыром. Мы обязаны с ним встретиться. Раз надо, значит надо. Если бы не Имгир и его агенты, мы бы даже не знали, что Цири вернулась. Мы в долгу перед ним хотя бы за это. Йен, то что случилось? Было очень приятно. Давай не будем все портить и копаться. потом вместе с ним поеду в Каэр Морхен. Я присоединюсь к вам, как только смогу. До свидания. Береги себя.